Здорово, зрители Психфака Немиркин! Добро пожаловать на наш канал. Это видео вдохновлено комментарием Моры. Беспокоитесь ли вы когда-нибудь о том, что ваши действия могут оттолкнуть других? Есть несколько общих черт, которые многие считают непривлекательными. Чтобы помочь вам в этом, мы составили список самых распространенных из них. Вот шесть непривлекательных черт, которые отталкивают людей. Один, Грубость по отношению к обслуживающему персоналу. Как ваш спутник обращается с официантом? В следующий раз обратите на это внимание. Это может стать ценной информацией об их характере. Не жалуется ли ваш спутник на официанта? Теряет ли он терпение без причины? Лучше не грубить официанту. Это дает представление о том, что вы за человек, каково ваше терпение и как вы справляетесь с конфликтами. И это очень непривлекательно. Напротив, насколько привлекательно, если ваш спутник терпелив и любезен с официантом, даже когда официанту приходится нелегко. 2. Отстраненность и пропуски занятий Обратитесь к школьникам. Согласно исследованию, проведенному в 1992 году психологами Ричардом Марлендом и Скотом Бичем, чем меньше школьных занятий вы посещаете, тем менее привлекательным вас воспринимают. У психологов было четыре женщины, зачисленных на большой курс психологии. В конце семестра студентов попросили оценить, насколько привлекательна каждая из них. Чем меньше занятий кто-то посещал, тем более непривлекательным его считали. Как вы можете себе представить, некоторые студенты забыли о некоторых женщинах, которые нерегулярно появлялись на занятиях. Более привлекательно заявить о себе и появляться на занятиях. Ваши оценки тоже скажут вам спасибо. 3. Чрезмерная критичность. Приходилось ли вам сталкиваться с человеком, который был чрезмерно критичен? Все время? Они осуждали и вас? По словам психиатра Ральфа Райбека и журнала «Психология сегодня», критик может принести много токсичности в отношения. Критики могут никогда не называть вас обидными именами, но они могут постоянно оскорблять ваши убеждения, внешность и мысли, часто потому, что у них низкая самооценка и они хотят все контролировать. Не слишком привлекательно. Четвертое. Быть слишком навязчивым все время. Согласно исследованию трех социальных психологов из Калифорнийского университета в Сан-Диего, быть навязчивым, вероятно, может быть непривлекательной привычкой. Психологи хотели изучить связь между физической близостью человека и вероятностью того, что люди будут выбраны в качестве врагов или друзей. Исследователи спрашивали студентов, кто им нравится и не нравится. Они обнаружили, что те, кто часто встречался лицом к лицу, были более привлекательными. Когда исследователи спросили студентов, кто им больше всего не нравится, это были студенты, с которыми они были вынуждены проводить свое время. Так что если вам кто-то нравится, убедитесь, что вся ваша жизнь не вращается вокруг него. Не забывайте также уделять внимание себе, своим близким и заниматься хобби, которые вам интересны. Работать над собой и делать себя счастливым – это само по себе привлекательная черта. 5. Частая ревность и контролирующее поведение. Контролирующее поведение может быть крайне нездоровым в любых отношениях. Этот тип поведения часто сочетается с ревностью. Некоторые люди, которые часто проявляют ревность, делают это из страха, что вы больше не захотите быть с ними. Контролирующее поведение становится способом удержать вас рядом с ними. Такое поведение может быть опасным и оскорбительным. Привлекательный? Нет. Шестое – пассивно-агрессивное поведение. Пассивная агрессивность – распространенное явление, которое отталкивает. Когда человек ведет себя пассивно-агрессивно, он выражает свои негативные чувства не прямо, а косвенно. Это может проявляться в некоторых формах сарказма, часто используемого в качестве защитного механизма при пассивной агрессии. Тайно замышляют месть или пытаются отомстить кому-то в тайне. Настаивание на том, что ничего страшного не происходит, при этом демонстрируя гневное выражение лица, также может быть пассивно-агрессивным. Эта черта часто отталкивает людей. Одна из лучших вещей для любых отношений – это общение и честность. Поэтому лучше всего быть открытым в своих чувствах. И свести сюжеты мести к минимуму. Знаете что? Просто полностью откажитесь от планов мести. Итак, какие черты характера вы считаете непривлекательными? Будете ли вы стремиться к здоровому поведению в ваших отношениях? Не стесняйтесь поделиться с нами в комментариях ниже. Если вам понравилось это видео, не забудьте нажать кнопку «Мне нравится» и поделиться им со своим другом или любимым человеком. Подпишитесь на канал Немиркин и нажмите на значок колокольчика уведомления, чтобы получать больше подобных материалов. Супер спасибо за просмотр!